И дошло это время. Время истины, которое вы должны знать и вы должны это видеть, что происходит на самом деле. Множество странных объектов, которые вы видите, это одно и то же, что начинает происходить. Давайте мы досмотрим необычный видеосюжет до конца и поставите лайк. Давным-давно люди считали, что Земля плоская. Да и это может и реально. Нету оправданий того, что на самом деле скрывается. Эти кадры были сделаны на Аляске в 2019 году. Оказывается, на нашей планете, а именно в космосе, есть три Луны. Не так давно одна просто-напросто исчезла. Как и три Солнца. Такие интересные записи были найдены в Греции, в Египте и во многих других странах в древнем. Но что на самом деле случилось в тот день? Посмотрите эти необычные кадры. Люди засняли эти кадры неспроста. Они сперва подумали, что это метеорит. Но на самом деле утверждают множество ученых, что это не был метеорит, а был какой-то необычный, можно сказать, масштабный космический выстрел, который уничтожил всю Луну. Это вторая Луна которая была найдена рядом с нашей необычным космосом, а именно, что вы сейчас увидите, вы повернете в ужас. Множество людей считает, что это все-таки фейк. Правдивость того, что мы с вами видим, 0,01%. Но правдивость того, что мы слышим, это правда. Посмотрите по телевизору. Вы же верите, что вам показывают по новостям? Да, конечно, верите. Но эти кадры не только могут оказать обратное существование нашей планеты, но и совсем другое. Если вы знаете, что на Луне множество таких необычных ямочек, это значит, что это не метеориты, как нам утверждают и астероиды. Это какие-то необычные были выстрелы по этой Луне. Но этот был фактически целенаправленный. Но после этого все и началось. 2020 год. Необычный вулкан проснулся. Да, проснулся в 2020 году, который спал миллион, а может миллиард лет. Как это понять? Все очень просто. Неопознанный летающий объект просто-напросто начал вылазить с этого вулкана. Как это вообще может быть? Вообще очень странно то, что под землей находится целая армада НЛО. И фактически как раз они просыпаются из-за этого необычного места. Когда Луна просто-напросто разлетелась в мелкие такие, можно сказать, астероиды и метеориды, то множество осколков полетели на Землю. Мы с вами видели дождь из можно сказать, из метеоритов, да или астероидов, как вам угодно. Бывает такое, когда кусочки камней летят на нашу планету. Но это еще не все. Эти кадры были сделаны в Бразилии в 2020 году, как я уже утверждал. То, что местные жители слышали под землей какие-то необычные звуки, и они начали все усиливаться и усиливаться, то множество людей сразу увидели эту страшную картину. Из-под земли вышел неопознанный летающий объект. Около полу-двух минут, даже если не больше, этот объект просто-напросто исчез. Но как он исчез, никто не знает. Резкий вылет всех шокировал. Есть множество интересных догадок, а именно ученые считают, что мая, когда испанцы начали захватывать их места, землю, то прилетели такие неопознанные летающие корабли, около 16 штук. И испанские люди видели, как какие-то в космос или в небо улетали эти неопознанные летающие объекты. Но доказательств того не было. Но люди верили в то время своим глазам. А теперь посмотрите, что случилось не так давно. Эти кадры были сделаны в Индонезии. Да, необычный вулкан взорвался и туда начали подлетать необычные яркие огни. И их было очень много. Судя то что скрывается под землей, мы видим уже не один раз. 2021 год уже летом были такие необычные моменты люди боялись но когда они увидели множество ярких огней посчитали что это все таки фейк но на самом деле две камеры были установлены ночной ночной съемкой и утренняя, но они увидели только ночью что происходило с этим вулканом вулкан спал также очень долго и никто не думал что он проснется люди слышали необычные толчки и после этого появились вот эти необычные огни, и как будто был взрыв, взрыв ужаса. Мы с вами наблюдаем за этой картиной уже очень давно, но то, что вы сейчас видите, не дается никаким, а именно то, что происходит. Множество людей считают НЛО несуществующим, но как это объяснить, когда вы видите своими глазами эту картину? Я, дорогие друзья, не знаю. Но я думаю, что все это только начинает набирать необычные обороты. Люди давным-давно уже привыкли видеть НЛО. Но каким путем мы это берем? Земля, видно, что уже по-другому стала работать. Везде происходят необычные природные явления и даже аномальные. Где-то раньше была жара, то там теперь холод. Но где там был холод... Теперь жара. Как это объяснить? По-научному уже никто не может поверить своим даже словам. Но как объяснить то, что происходит на нашей планете? Власти знают о том, что скоро что-то случится. Какие-то природные явления начинают уничтожать нашу земную поверхность. Купола, которые накрыты, как считают атмосферы, уже начинают сдавать свою позицию. Множество людей считают, что неизбежность от самих людей. Но как... Спастись от этой необычной ситуации никто не знает. Много миллионов лет назад, кто живет в горах, знает, что есть подводные, есть и подземные пещеры, которые строились раньше древним городом. Когда были холода, сюда спустились с небес какие-то необычные боги, и все заморозили, и мамонты, и множество других можно сказать, животных просто вымерло. Потом появились другие животные. И это доказывается то, что мы с вами видим прямо сейчас под землей, как этот видеосюжет. Это необычная картина. Я не знаю, где была снята, но она была засекречена очень давно. Из кратера вулкана вылетел неопознанный летающий объект и просто была необычная атмосферная вспышка, как считают. На самом деле считают, что этот НЛО просто влетел в купол, который прикрывал типа атмосферы и был взрыв в небе. Люди видели своими глазами. Ролик очень старый, 2011 -го года. Объяснить того, что происходило, никто не может. Да и никто не будет отвечать на эти необычные видеосюжеты. Множество странных объектов, которые вы видите сами, они начинают проявляться постоянно. Каждую секунду, каждую минуту мы видим ужасающие моменты людей. Видите вспышка, дым и НЛО просто летает. Как будто он зарядился в пушке и улетело ядро. Ну, как объяснить то, что мы с вами видим? Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, задавайте. Обязательно мы на них ответим. Ну, а с вами был Тайное НУЛО. Я надеюсь, вам было очень интересно. И вы поставите лайк или хотя бы подпишитесь. До новых встреч, дорогие зрители. И пока-пока.